Давным-давно на моем канале была традиция после долгого отсутствия проводить стримы. Так что хотел сказать. Кина не будет. сука, Или будет, тут хоть разберешь. где лево, а где право. А мне как дед говорил, не волк, а волк, не цирк, а лев. Мудро. В последнее время на ютубе начали набирать популярность такие видео, как сделать бутерброд испанцу за 10 часов. Я подумал, посидел, понятно. И не подумайте, что я давго пародирую, ни в коем случае я пытаюсь разработать битвскую речь. Ага, всем похуй. Добавил к дождю за окном дождь в телефоне и сижу, торт блядский. Друг написал, что на террарию спустя 6 лет выпустили обновление, сказал, что оно очень лагучее, так вот и зашел в стабильный 60 FPS, хотя ограничение 60. Ну что я могу сказать, добавили все, что было в ПК-версии уже давно, там бороды, всякие плащи, так что их теперь не надо искать. Ну а на этом все нововведения заканчиваются. Теперь буду пытаться делать ролики почаще и, возможно, проведу стрим. Ну а с вами, как всегда, был мистер Долбоёб. Всем удачи, всем чая.